Не сложилось, как-то все у нас может не приснилось, слышу я отказ, И же где-то рядом, как тебя обнять, И только взглядом можно объяснять. Рядом, рядом нет отведа, вот не вижу я тебя. И я пытаюсь хоть как-то объяснить, пытаюсь я понять тебя. Они представляют, как все объяснять. Между нами словно киваметры грез. Все у нас условно. Тебя. в соседнем районе жених украл, члены партии В моем доме Не выражаться это Рядом, рядом это ты, но вот не видишь. We